Всем привет! Ежедневно люди со всего мира делают миллионы фотографий, которыми делятся со своими друзьями или знакомыми. Но по-настоящему фотоиндустрия начала развиваться намного раньше, с момента изобретения галлиографии в 1822 году. Это был первый фотографический процесс, с помощью которого люди научились создавать снимки. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на 9 первых снимков в истории, а также увидеть первую фотографию, загруженную в Инстаграм. Самая старая фотография. Самой старой фотографией, которая сохранилась до сегодняшнего дня, считается работа французского изобретателя Жозефа Ньепса. На фотографии изображен вид из окна семейного дома фотографа во французском регионе Бургундия. Снимок был сделан в 1826 году и сегодня известен под названием «Как вид из окна в Легра». Сейчас это фото хранится в Техасе в университете города Остин и имеет особую историческую ценность. Первое фото с людьми Первая фотография, на которой можно разглядеть людей, была сделана в 1839 году. Ее автором является французский художник Луи Дагер, который считается одним из создателей фотографии. На снимке художнику удалось запечатлеть улицы Парижа, снятые с крыши одного из домов на бульваре Дютампель, на котором можно разглядеть силуэты ни о чем не подозревающих людей. Самое первое селфи Первый в истории снимок, на котором видно хорошо человека, является автопортрет американского фотографа Роберта Корнелиуса. Своё селфи мужчина сделал в 1839 году. В те времена аппараты для снятия фото были очень медленными, из-за чего людям приходилось сидеть неподвижно десятки минут, но изобретатель усовершенствовал свой аппарат и чтобы его опробовать, решил сделать собственный портрет, для снятия которого пришлось сидеть неподвижно всего лишь около 5 минут. Первое фото Луны. Первым человеком, который смог сделать фотографию Луны, стал американский философ Джон Вильям Дрейпер. Снимок был сделан в 1840 году из обсерватории, которая находилась на крыше Нью-Йоркского университета. Это единственная фотография, которую удалось сохранить в таком состоянии до наших дней, так как большинство снимков философа сгорели во время пожара в 1865 году. Первая цветная фотография. До 1861 года все снимки делались в черно-белом формате. Но благодаря английскому фотографу Томасу Саттону люди увидели первую цветную фотографию под названием «Тартановая лента», на которой изображен бант из различных шотландских лент. Чтобы получить такой снимок, Томас сделал три черно-белые фотографии через синий, зеленый и красный фильтр, а затем объединил их в один снимок, что и послужило дальнейшему развитию адаптивной модели RGB. Первая фотография торнадо. В 1884 году, помимо профессионалов, существовали фотографы-любители. Одним из них был Аллен Адамс, проживающий в штате Канзас, которому удалось запечатлеть торнадо, проходящий мимо его деревни. Для тех времен фотография была сильно впечатляющей, и сам того не подозревая, Аллен стал основателем движения «Охотников за бурями», которые преследовали сильные ураганы и фотографировали их из самых рисковых ракурсов. Это было близко, аж волосы шевелятся. Первая фотография под водой. А вот первую фотографию под водой удалось сделать только в 1926 году, когда фотографы научились делать качественные и цветные снимки. Сфотографировать длиноперого губана в воде удалось журналисту из National Geographic Чарльзу Мартину, который со своим коллегой Вильямом Лонгли поместили камеру в непромокаемую оболочку и сфотографировали эту рыбку. Первое фото Земли В августе 1966 года космическое агентство НАСА опубликовало первую фотографию Земли Снимок был сделан на расстоянии 380 тысяч километров, на котором видно половину нашей планеты. Эту фотографию сделал орбитальный аппарат Lunar Orbiter-1, который был отправлен на орбиту Луны в 1960 году, а его цель заключалась в создании снимков Земли перед подготовкой к первой пилотируемой миссии на спутник планеты. Первая фотография в инстаграм. С открытием социальной сети Instagram в 2010 году, количество фотографий в мире явно увеличилось во множество раз. Сегодня на платформе публикуется более 100 миллионов фото и видео ежедневно, но мало кто знает, какой пост с фотографией был опубликован в Instagram самым первым. Этот снимок был загружен 16 июля 2010 года в 20 часов 26 минут по московскому времени, когда платформа еще не имела свою финальную стадию, а также